Выписали там в комментах. Так, у меня лодка уплыла. реки и Э, лодка, ты куда уплыла-то? Без меня-то, а. Буду отсюда проехать. Че, шашлычок, да? Пиласики, смотрю. To to clinic, like right да ладно тебе. Я просто посмотреть. Бежит. Я еще дичь. <laughs> тревор. Тревор, Тревор, мать твою. Так, что там медведь? А медведь не нападет? Или ты Ты нападешь? Мама! Эта тварь нападает! А! А, кролик! А! Ладно, любовь требует жертв и вот так наклониться и меня никто не увидит я в домике отлично да бляха а я ой чпунь просто супоку никогда не лезь к моей дочери ублюдок Я победил, я победил. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и это GTA 5. Итак, а, Майкл воссоединился с семьей. А, Фибы вновь нам дали какое-то задание. Вот а, что-то какие-то документы, какую-то информацию украсть из короче их бюро или конторы короче из их конторы короче что-то там надо украсть вот франклин занимается там каким-то делом кого-то ищет вот по, к этому заданию лестер занимается планами так понял и нас перенесло короче к тревору непонятно что почему он в трусах здесь была куча а, убитых людей вы писали там в комментах так, у меня лодка уплыла. Прикинь. Э, лодка, ты куда уплыла-то? Без меня-то, ага. Вот. Вы писали в комментах там всякие свои догадки, почему он так вот здесь в трусах, почему здесь много было убитых людей. Еще и с пушкой. В общем, с гранатометом в руках. Вот Было очень интересно почитать. Вот. Итак, а... Блин, здесь море. Ну, короче, на каком-то острове. Да, мы на каком-то острове. Опа, яхта, смотри. Мне надо с этого острова свалить. Я так понимаю. Я не знаю, зачем нас перекинули на... Тревора. А, ну, в принципе, вот у него задание есть. Одно. Задание. Мэри Энн. Мэри Энн. Такая Мэри Энн. Что-то знакомое. Так, и нам, короче, как-то надо выбраться сейчас отсюда, с этого острова. Наша лодка уплыла. Вот. Ну, я думаю, делать нечего. Поплыли в Что делать? В принципе, погодка теплая. Не должен замерзнуть. Леха так плывет прям самому захотелось, знаешь, окунуться, короче, в воду просто поплавать по таким волнам. Было прикольно. Прикольно вообще. Ты не понял только почему у меня лодка Короче упала без меня Ладно, видать не привязанная была Ух ты, нифига там смотри Елочки с мужичком Вот то сегодня будет секс И... Так, Мэри Н это либо та безбашенная, которая, ну, со спортом, вот, либо Мэри Энн это жената, которая, которую мы похищали-то, одно из двух, короче. Так, чуваки, у вас есть тачка? Мне нужна машина, чтобы отсюда проехать. Че, шашлычок, да? Пивасик, я смотрю. To to clinic, like right да ладно тебе. Я просто посмотреть. Пивасик. Шашлычок там будет, да? Молодцы, отдыхайте. Моя жажда убийств уже. накормлена поэтому я никого сейчас убивать не буду мне надо короче выбраться отсюда твою мать как мне это сделать народ здесь есть где-то выход вы же как-то сюда попали покажите пожалуйста я такой а то я такой не местный здесь Даже Что даже не знаю Ролик <с> Бежит так <с> Жесть Тревор ты вообще просто ну, Ладно Не не обращаем на Тревора внимания Мы знаем что у Тревора уже ухо давно поехала <с> яха может, может этого оленя оседлать Не знаю Просто представь себе, да, чувак, короче, э, в ботинках и в труселях, короче, несется по лесу. Теперь ягарище. Погоди, я хоть. Ой, я хоть правильно где-то есть дорога. О, кстати, я к шоссе сейчас вы... выбежать должен. Да, по-любому тачку сейчас возьму. Кролика бы оседлал, не знаю. Добежал бы. Кролики же быстро бегают. Так, я слышу звук машин. <с sin> Бежит. <Еще> дичь. <с sin> тревор. Тревор, Тревор, мать твою. Жесть. Прикинь, какая, какая у него дыхалка мощная, да? Просто он, он бежит в гору. Тупо в гору, знаешь, не в маленькую горочку, а реально в гору. И не выдыхается. Никакая дыхалка, чувака. Так, что там медведь? А медведь не нападет? Или ты ты ты нападешь? Мама! Это тварь нападает! Бисец меня убил это, не знаю рысь или что кто это? Пума. Жесть. Не ожидал. Не ожидал встретить. Ну, ладно, хоть... О, хоть, хоть в одежде. Хоть в одежде и в городе. Это уже радует. 5000, правда? Скосили. Ну, ладно. Так. теперь мне нужна машина? Теперь мне нужна машина. Эш, кто-нибудь, кто-нибудь в мою сторону поверни о о о о, о здорово, стой блюдок стой-стой-стой-стой-стой-стой стой. о, молодец конфискация все, погнали Ч у меня там GPS, короче, навигатор слышь вали нахрен не люблю, когда меня Отвлекают от дороги своим нытьем Типа, выпустите, выпустите меня Кстати, ничего тоже такой, да, джипарик? Так Аккуратненько Аккуратненько, без аварий Спокойненько Не хочу я что-то Беспредельничать Ну, красный свет, ладно, подумаешь На красный свет проехал, это ладно Ничего страшного Главное таких вот, знаешь, там Мощных аварий Не делать аккуратненько то все говорите говорите что я не умею ездить не умею водить просто аккуратно спокойно Смотри, даже даже не поцарапал машину. О, тихо! Твою мать! Ты мою новую машину, короче, пошла вон. Новую машину, короче, поцарапала. Я ее только украл. Ты там не армянин, понял? Ух ты, подло! Ты что? Давай, давай, еще раз, еще раз врежься, еще раз врежься. Баба тупая. А да что ты творишь-то? Что ты творишь-то? Ну, окей. Собака. Собака саная. Так, окей, а я правильно еду, да? Все, у меня там. Кстати, у меня, смотри, еще тут появилось задание. Это кто у нас? Это у нас Джош. Кто такой Джош? Флеха, столько, столько, короче, уже персонажей было, я уже все, все, запутался уже со всеми. Кто такой Джош? Ну ладно. Посмотрим. Посмотрим, увидим. Чего гадать, да? Посмотрим, увидим. Дойдет до него время и увидим. Ну да, вот, никого не трогал, ничего, взяли, блин, резались сами. Вот, животина там еще на капот напрыгнула. Хорошо серьезных, да, вот этих? да, точно это она. Меня от тебя тошнит. глаза мне смотри. Мне плевать, что... заткнись свою пасть, затни, затнись. Ты прекрасно знаешь, что именно мне было сказано. Это уже не важно. Все твои девки, групповуха и все твои вечеринки сделают тебя счастливым. У нас с тобой могло быть все. Бежевый домик, одинаковые свитера, прогулки по берегу, собачка, которые мы лелеяли. Так как у нас не было бы детей, у нас смогло быть все. Да пошел ты. И мне плевать, что мы познакомились только на прошлой неделе. Перестань на меня смотреть. Не смотри на меня. Ну скажи хоть что-нибудь, честное слово, лучше бы ты был умер. Я люблю тебя Позволь мне увести тебя как можно дальше Ах, ты психопат грёбаный Он собирался пересадить мои яйцеклетки Я психопат? Нет, нет, это ты самая шизанутая телка в мире Я люблю тебя Ты худой, ты злишься по поводу и без Ты несешь полный бред Ты совершенно не контролируешь свои эмоции У нас с тобой нет ничего общего о, детка, мы просто рождены друг для друга. Докажи. Прямо на байке. Прямо сейчас. О боже ты мой. Подожди, подожди, подожди. Так, так, я забыл, я забыл, как там. А-а-а, я забыл, как ехать. Дурашка. Я забыл, как. Короче. Короче, пипец, я забыл. Давай в телефоне еще поковыряйся. Ой, она там кого-то сбила, короче. Я тебя без выходи на меня. Заткнись, я разговаривай со мной. Давай, давай, я сейчас, я сейчас ее, сейчас ее обгоню. Во, а я, кстати, ускоренно, смотри, не суть Я, короче, нажал на капслок, я не помню, просто на какую кнопку я тогда нажимал, чтобы ускоряться. А, кролик, а! Ладно, любовь требует жертв. Пошел вон. леха <плес> <плес> я выдохся уже. Я уже выдохся. Финиш, финиш, окей, окей. Оле, оле, оле. оле. Я победил, давай. Что, давай? Награди уговор. меня сексом. <laughs> Такой был уговор. You're ты бредишь, иди your... слить свой спермофон в носок. Oh, uh, я you. тебя обожаю, обними oh, меня. <laughs> да, это же занутый, короче, Мария. <laughs> спермофон в носок. Вообще, жизнь она. Так. О, стой ты. А куда ты? What the fuck? Я думал за мной Я уже шугаюсь Ментов ментов. Так, ладно С этим есть С этим закончили Стой, куда ты? Ты стоял, ты меня дразнил что ли? Ты стоял, ждал, пока я подбегу Так О, о, о, о Стой Чпуньк такой Так, ладно Погнали. А -а -а. Джош. Сейчас посмотрим, кто такой Джош. Пошел, пошел, пошел. Джош это мог, может быть этот, риэлтор, нет? яха Вот на этом спокойно не поездишь. Нифига она просто, смотри, какая точила. Видал, как тихо просто едет, да? А скорость-то как набирает вообще быстро. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. -во. Это нормуль вообще. Это нормуль вообще. Просто. Просто летит. Просто плывет. Тачка. Охренеть! Ч говоришь? Ай, ай, ай! Ну, на этой тачке, блин, без аварии никак. Но ну, они тупо не вырулить. На ней э, чисто Франклином можно вырулить, потому что он, это, у него способность есть такая, выруливать на дорогах. Так, окей, мы при... А-а-а... только посмотрите на мой дом, проклятый псих. Успокойтесь, сэр. Если вы дадите нам полное описание... Стоящий с лицом определенного наркоман. Воняет так, как будто неделя не моется. Белый, средних лет. Сэр, нам этого недостаточно. Тони! Где твоя жена? За тобой должок. Полиция, он здесь. Этот человек псих. Он разрушил мой дом. Э-э-э-э, эээ, что за дела ты, говорил, ты? Сам попроси. Он разрушил мою жизнь. Он, он, он маньяк. Он эфсилонист. Взять его. Ох, ты ублюдок, а? Ну уж нет. Ох, ты ублюдок ты. Глупый ход, Джош. Вот так тебе. Ибо нехер. Ибо нехер. Нифига такой, да? Взял, подставил. Урод. Хочешь сделать человеку приятное? Тратишь время на то, чтобы говорить его жену, сжигаешь дом. <соцентричь> <соцентричь> ну что за люди пошли? Так, так, так, так, так. леха Понятно. На. все валим валим валим валим валим вот тут турок, а да блин чуть поворотов гаражи то все здесь переулки какие-нибудь нужно удрать от полисейских полисяев Да откуда вы тут беретесь? У -у -у -у. Гони, гони, гони, гони, Тони. Так вот, Тони, да? Гони, Тони, гони, Тони. Что это, обсерватория? О, я спрячусь в обсерватории. Отлично, вот здесь будет самое хорошее место. Все в лес. Вот так. Нет, вот в кустик. Все. И вот так наклониться, и меня никто не увидит. Я в домике. Отлично. Разруш контракта. Ну и отлично. Так, там в обсерватории есть. Погоди, а у меня задание еще появилось какой нибудь Нет. У Тревора-то. Ладно, у Тревора все. Значится. Мигает, мигает Франклин Значит, за Франклина пойдем Ну, у Майкла тоже там э, Задания какие-то есть, два Ну, Франклина что-то мигала Почему-то мигал, Франклин. именно Франклин мигал. Майк, это Франклин, я слежу за архитектором Ладно, только не облажайся Окей А, понятно Следуйте за архи архитектором, добудьте да проект Я говоришь? Кто кому? А, это ты Так, следуйте за архитектором Эй, дубина, без сказки сюда нельзя А, ну давай Спасибо Инспекция, архитектор прибыл Ладно, очередная слишком Я почему-то думал, вот это архитектор стоит А это вон какой Вон какой деловуха Ну ладно, я чувствую, это спокойненькая миссия будет чисто проследить. Хотя не факт, может быть, какие-нибудь заварушки там быть. Случится. Как пить дать будет. Да, so он идет в трамвай уйдет. Uh, no Постройки он идет, или что? We'll в белых кроссовках по такой Но грязи Это жесть Так, окей Ага, он в лифт И я в лифт И в лифт, и я в лифт он уже спотел, прикинь Конечно, как Как капуста Оделся как капуста О, смотрите, великий художник. Изучайте их, изучайте как следует. Не, я собирался ими жопу потерять. Для этого есть планы инженеров, а с моими обращайтесь как с... Так, словно... Да, точно. Не успел там прочитать, короче. чем уж просто ему по щам дать вынуть и расстаться с чемоданом архитектора? просто по щам дать и все вынудить. Да как нефиг. Просто по щам дать все. Да. Вот так. Кто, Кто здесь? Хуздес? Кто здесь? Покиньте стройку. Просто леща такого очень и все, так, теперь можно бежать, пока, ага. ай-яй-яй, давай еще упади, с крыши спрыгни еще, просто такой, э, зашел такой настройку. стройку, дал леща, короче, архитектору, взял э, чемодан и вышел, как ни в чем не бывало. Нормально вообще просто. Вот так дела делаются. Вот так дела делаются. Так, где моя машина? Она стояла там. Ну ладно. Если ладно, я не архитектор. <звук> Все, пока. <звук> да ладно. Потом созвонимся. Фак ми говорит. Потом созвонимся. Yeah. Черт. Так надо от ментов короче, удрать. И все. И дело Все. Как два пальца О, в другую сейчас сяду Все Все, швейную фабрику, окей Тут, тач... блин, опять Че у меня навигатор-то все не в ту сторону. Э -э... Ту в тачку знают. Так, я пересел, все. Теперь меня не найдут. Тут же нормальный же да? Хотя, блин, такой немного квадратный, но все равно, ну, ничего. нравятся более такие знаешь как это такие без углов такие типа как вот мы за майкла ездили туда на прошлой серии помните джипарь так вот такие прикольные такой знаешь, он не сильно такой угловатый прикольные. Так, Майкл уже здесь, окей. Из кармана достал рюкзак. Че так поднимается это смешно? Эй, че как она? Эй, они у тебя? Конечно, кореш. Вот, спасибо. Но все в порядке, конечно, чувак. Так это что, все правда? То есть вот мы играем в нем в ФРБ, а твои парни дадут нам уйти, а я не знаю даже. Вряд ли. Ладно, Лестер, что там у тебя? Еще пока не знаю. Дай мне минутку, я ж тебе не грубный компьютер. Или, или, может, ты компьютер? Так вот, что я думаю Есть два варианта Новая охранная программа переходит в режим сдерживания при особых случаях Ну там, где на кресенье, оползни форс-мажоры разные Так вот, мы можем заложить зажигательные бомбы Они там бах, поступают вызов в аварийную службу Мы его перехватываем, изображаем пожарных И забираем диск с данными Или Можно взломать систему на месте Придумаем по, по воздуху Надеюсь, сильное сопротивление не встретим Нормально так. Или взрывать контору с психопатами-взяточниками, или взламывать одну из самых сложных в мире охранных систем. Ниндзя недоделанные. Yeah. <laughs> Но Эники, Бэники, Ели... Если хочешь устроить фейерверк и выход с диска, то тебе нужно будет зайти по пропуску уборщика. Все произойдет ночью, когда большинство сотрудников нет. Ты моешь полы и устанавливаешь бомбы, где надо. Серьезно? Мне придется мыть полы? Естественно, тебя будет видно на камерах наблюдения, так что не выходи из роли. Тебе еще нужна пожарная машина, которая приедет после взрыва, а рядом со зданием бюро в тихом месте должна стоять машина отхода, чтобы вы могли сжечь пожарный а свали. Машину для отхода можно взять обычную, ведь в погоне... Чуд... А как насчет другого способа побыть недоделанным нельзя. Если вы вешаете этот способ, не надо будет выдавать себя от заворщика, но нам придется потеть. Своим начальникам СФРБ придется обеспечить тебя и пилотом. Пройдешь над заднем, спрыгнешь с парашюта, попадешь внутрь через крышу. Только вооружить до зубов на случай, если что-то пойдет не так. Мыть ее полоп или парашют. Непростой выбор, ты предлагаешь. На это здание Хейнс выдал нам деньги, оставшиеся от дела а в полеты. Так, ребята, заплатим их, этих денег. Так ну, что, что ты выбираешь? Пожарные, конечно, манал я эти вертолеты. Просто они у меня вот здесь вот стоят, просто вот здесь. Конечно же, это. Пожарный. Нафиг. Значит, ты хочешь быть полы. Теперь okay. тебе понадобится well, пара стрелков. Да я лучше полы, помою. Они отправятся с тобой под видом пожарных. Если все пойдет по плану. Single им single даже стрелять придется. Но, но тебе надо будет войти с, с ними в горячую высотку. Помни that. об этом. Так, Густава Мота. Банда у меня одна. Так, Хью гус... Уэлш. Доля. Здоровье точно скорострельность выбора оружия. Угу. Так, э, Дэрил Джонс, стрелок здоровья. Таких-то таких я не знаю вообще, не помню вообще. Густого мота. Так. Вот этот хорош, да? 14%. Давай вот этого. Okay. Шелл подай... пойдет, на его счету несколько удачных операций. Ну, давай вот это. Дэрил, Дэрил звезда не с неба не хватает, но для этого дело вполне сгодится. Это охраняемое государственное здание, ты уверен, что именно так хочешь все провернуть? Да, конечно. And... Итак, у нас есть победитель. Я обо всем договорюсь и сообщу тебе, когда все будет готово. Ага, звякни мне. Знаешь, я все еще думаю про федеральное хранилище. Проект интересный. Но я не уверен, что мы сможем провернуть дело без сам, знаешь кого. Но главное, чтобы он не мог провернуть его без нас. Окей. Так, окей. Okay, uh... Чтобы подготовиться делу, нужен транспорт для отхода. Окей. Okay. Значит так, uh, друзья. На этом, наверное, закончим. Вот. Uh... Помню, мы так уже заканчивали. Помните на этом месте? Uh... Какие-то серии Так, команда Слушай, Майкл, я так рада, что мы снова вместе Пытаемся наладить отношения Мы много пережили, потом я немного Не могу просто так разрушить семью Дата ужаснена, очевидно Че? А, че мы там? Дата ужаснена, очевидно Никогда не изменится, но когда придет твой срок Я хочу присутствовать на похоронах твоей твоя жена Пожалуйста, прекрати И мне изменять. Парись с теми типами и, пожалуйста, перестань здесь в неприятности. Снова стань жирным депрессивным лентяем, которого я любила. Хорошо сделай все, что в твоих силах. А, ведь именно это советуют в этой радиопередаче. Так что сделай это или соверши какой-нибудь позитивный поступок. Стань примером для детей. Положительным примером. Слушай, я уверена, что нам нужно снова сделать ремонт в доме. Ничего особенного дорогого, то что они а называют быстрый вариант. Думаю, он сильно укрепит наши отношения. Я хочу либо ремонт, либо бунгала на пляже. Мне кажется, море тебя успокоит. Целую. А, милая женушка, я тебя понял, сделаю все, что в моих силах. Но, пожалуйста, пока никаких ремонтов и домиков на берегу. Давай сначала сплавим детей и найдем себе нормальную работу. Целую. Окей, okay, ладно. Так, все, да? Я ей отправил, да? Правильно же? Я отправил ей. Ну, наверное, да. Наверное, скорее всего, я отправил. Так, я... так вот. Мы уже так заканчивали серию, вот. П... Да что ты, Трейси. Привет, ягодка. Папочка у меня проблемы. В чем дело? Деньги? Наркотики? Дроги? Твою мать. А твою мать. Меня преследует какой-то парень. Кажется, он что-то задумал. Ты где? На Вайнунг-Плаза. To... Ладно, жди там. Он следовал со мной на моей машине, так что давай поедем тут. А, okay. Когда он появится... О да, okay. мы поговорим. Доберись за... Ну, короче, откладывается. <laughs> Откладывается у нас с вами прощание, поэтому погнали выручать дочку. Дочка это святое. Дочка это святое. А сейчас, я, я думаю, я думаю, сейчас быстро мы разберемся с этим психом. Я думаю, ничего там серьезного. Каких психов только не ложили, да? Тем более дочки вечно с какими-нибудь упырями там свяжется, которым при грозе они сразу обосрутся. Так что я думаю, ничего серьезного. Так, ты где? Вон она стоит. Ляха. Сядьте в машину тресса. Давай, давай, давай, иду, иду. Давай э, попробуем. его стоит поискать в Хайвен Шноу, Шноу, Шноу. Мы ищем человека в лиловом кабриолете. Не помню, Марку не помню. Okay, Ладно, я you. запомню. Thanks, Спасибо, папочка. Hey, ну да, для чего right? еще нужна ци? А? Than... Так, э, в лиловом кабриолете. Ну, давай. Он здесь? Нет, здесь его нет. Нам стоит заглянуть в мотель напротив большой стройки. Поехали. Видишь его? Не думаю, может, поищем <соцентричный> а, его в Клукенбелл, это на Рокотт-Плаза. Окей, на. Идем туда. Я раздавала автографы на выставке. Люди хотят познакомиться, тобой после твоего видео в стыду слова. Да, да, это съемки. И ты, конечно, непременно должна на этом заработать. Так. <соцентричный> Видно? Мы нашли этого хера? Нет, окей. Давай-ка свернем за угол дадим назад на холм мимо крука Окей. Моя дочь знаменитость, которая даже есть собственный безумный фанат. Папа, ты все таки добился успеха. Твои дети живут в рокхот Действительно, чего это я? Знаешь, удивительно, как ты вообще выросла такой хорошей девочкой. Не кидайся, хорошей девочкой. Так, okay. ладно, а он где-то рядом. Вон он. Аппетит за тачкой это он. Чрт, на тебя за всех поехали. Останови... Остановите тачку преследователя. Стоять, мать твою. Говнюк. <говор> да иди! Нати, по ногам. Лежать, падла! Лежать, падла! Как старик какой-то. Да плеха! <говор> А я, а я, чпунь просто. Супока. Никогда не лезь к моей дочери, ублюдок. Я победил, я победил. Окей, ладно. «О боже, ты его убил! Убил! Поверить не могу! Отвези Трейси домой! Ну, в принципе, я как бы это. Я же специально по морде дал. Что? Зато наверняка. Я хотел, чтобы ты просто с ним поговорил. Я применил последний аргумент. Не надо было тебе звонить. Слушай, вокруг больно больных у, у, придурков, я не могу рисковать. Я знаю, что больных придурок полно, ведь мой отец один из них. Малышка, ты должна повзрослеть, научись относиться к жизни серьезно. Да, я не совершенцем, но я люблю тебя. Да, наверное, он сильно меня напугал, но я не хотела... Когда сделал вид, что ничего этого не было. Я же пытаюсь думать о, о том, как какой аспект твой творческий деятельности, так, и его, так и его привлек. Okay. Договорились. Right. Идет. Отрицание не так уж и плохо. That's вот и славно, умница, дочка. На лично no, постарайся обдумать свои поступки. Okay. Я вот видишь обдумал. Я оружие убрал, по морти дал, и запинал. Вот так. Hey, Спасибо, папочка, пока Приятно хоть что хоть раз мне удалось направить родительский гнев Там что-то куда-то кому-то Окей Все У, Все Приятного аппетита Кроме того, чтобы потом использовать его для отхода в смысле? Я не буду дочки на транспорт прятать для отхода. Я его в гараж поставлю. Alive, Я еще жив, alive, если вам интересно. Окей. Так, вот теперь нужна пожарная машина. сделала ложный вызов или угони из пожарной части, как получится. Окей. Так, ну все. Вот на этом тогда мы заканчиваем, друзья. Вот. Вот на этом заканчиваем, точно. Быстро с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.